И всем очень привет, дорогие мои друзья, меня зовут Мистер Дефект, и добро пожаловать в Майнкрафт Skyblock. Предыдущая серия, ребята, вам очень сильно зашла, и я решил продолжить. Надеюсь, вам понравится эта серия, если так, то обязательно ставьте лайк, а также подпишитесь на мой канал. Кстати, вы заметили, какая-то немножечко прекрасненькая погода, а знаете почему? Правильно, потому что сегодня мы идем в водный мир. Я не знаю, при тут это. Ты кто? Это была самая странная часть видео. Да, сегодня мы, ребята, идем с вами в водный мир. И мне, если честно, самому интересно, что в этом водном мире. Так что, давай ты будешь копать камень, а я буду... А я буду... Я не знаю, чем я буду заниматься. Э, ты чё посмотри к моих овец? За что ты с ними так? Ладно. Я не знаю, кто он вообще, что он, откуда он пришел, он, видимо, из Among Аса, Что-то пришел. Кстати, ребят, я забыл сказать, это, планы на серию Короче, какие у нас сегодня планы? Во-первых, мы сегодня отправимся в водный э, мир Во-вторых, во-вторых, во-вторых Мы отправимся в кафе а не, типа, вот не, я знаю, что есть такой ютубер, но... Да нет, это кафе на английском так что все. Так, кстати, давай свой булыжник. Давай. Налоги за булыжника. Стой, нет, нет, нет, нет, нет. Это потом. Это потом, когда? Это потом. Yeah. Дай мне весь камень. Фу, жадина. О. Нормально. Все, пойдем туда. Сейчас водный мир. Я не знаю, что там может быть в этом водном мире. Возможно, кстати, там новые острова будут. Поэтому, да. Поэтому пойду я построюсь. Опа, а я достроился. Здравствуйте. Так, тут у нас что-то... Осколки, призмы, семена, свелки какие-то валяются, кристалл, призмы. Странно вообще, на самом деле. Делаешь. Так, ну что ж, будем нажимать на кнопку. Ладно, я хотел нажать на кнопку. Да, ребят, вот такой у нас небольшой мир. Стоя, у нас камня хотя бы хватит. Ну ладно, интересно, что там. Мо ⁇ это что? Ну а э зачем оно нам? Так, ой, короче, я спать. Ты как хочешь, но я спать. Ты же не уснёшь. А я попробую уснуть. А если я сделаю вот так? Кстати, можем пойти вот на тот остров. Мне кажется, там есть что-то. Вот на тот цветочный остров. Что? Что горит? Что горит? Кого а тушить? Ладно. А... Кстати, по-моему, первый день прошел. Я что-то забыл уже. Я ж забыл, как называется наше приключение. Эточнее мое приключение. И ставлю четвертый день. Все, четвертый день. Я поклинаюсь тебе. Я не знаю, зачем это сделал. Ну ладно. Мне нужно мясо. Я убью твоих отец. Э, нет, нет, нет, нет, нет, нет, стой, не убивай. Дай, дай им вырасти, они еще молодые. Ой. Ты понимаешь, как мне повезло с двумя коричневыми пшениц, Ой, э, с овцами. Что ты сделал? Кстати, Я Ой, хочу. Кстати, да. Логично. Так, идем в кафе. Мне все равно, куда, но мы идем в кафе. Э, у меня не хватает блоков. Давайте дальше. Сейчас, в данный момент мы видим. И это все, что у тебя было. Я предлагаю сделать быстро спарта. В твоей жизни. Сниба. А, кстати, спасибо, реально. Ну вот, сейчас. Ты немножечко сломался. Что ты за задгрызки оставил на деревьях? Это что такое? Ладно, все, пойдем. А! Точно добывать? А, нет! Спасибо Пора каменеть, ой, точнее, Пора работать Мы могли бы пойти железный Какой железный остров? Нам нужна еда. Ой <смех> Я знаю, что ты задумал я не хочу, я вообще, наоборот, Точно? Ты же понимаешь, что ответка прилетит? Понимаешь, понимаешь, понимаешь намек, понимаешь намек, понимаешь? Ой! Опа! А теперь спидран по майнкрафту. Ак, что у нас тут? А это что? Здравствуйте. Э, это обычные жители. Фу, это не кафе, это наддувитьесь такое. Фу, осуждаю. О! <гас> еда! Пока, дураки, мы вас обокрали. До свидания. Ладно, хочешь, я тебе покажу самый эпичный суицид? Все. Блин, интересно, кстати, здесь есть эндер-дракон? Мне вот это интересно. Я хочу эндер-дракона убить. Форки. А, Богики, да. Богики нет. там есть офигенный железный остров. О, кстати, вечер наступает. О, ля-ля. Ладно, давай спать. Или же мне... При... Давай, выбирай, спать или не спать, или кик. Так, спи, моя радость, с ней. Вот что, значит, первый раз поспал. И пойдем ставить новый день, пятый день уже. Пятый день. А еще дней где-то сто... Ой, девяносто Кстати, а зачаровать книги можно же, да? В Майнкрафте. Ну вот, без творческого мира, я просто не помню. Нет, смотри, зачаровывать нельзя книги. Вот, решил остров полностью скопать. <смех> Удачи. Так. так сынок, И пойдем туда. <смех> Нет! <ты что>? <смех> <смех> Погоди, Гуяты к цветам, цветам, цветам. Ну, я хотел к цветам построиться. <смех> Ладно, я буду сейчас с добывать опять. <смех> Якубович, крутите барабан О, ты куда строишь? О, мне кстати не интересно, что там Так, здесь были морской фонарь Мы зря сюда шли Прикинь, вот это было Их всего лишь 6 штук Все понятно, короче О, кстати, до цветочного острова Достроюсь Капец, что ты как-то быстро строишь Боюсь, в последних дней Мне не хватит островов. Ой, я кстати, нашел, знаешь что? Лук батун. Почему он так назвал? Лук батун. Как можно было так цветов назвать? Объясните мне. Ну ладно. Ребят, напишите в комментарии, почему его назвали лук батун. Почему почему они назвали? Не знаю, не фиалка или что-то. Какие там есть сорта цветов? Вообще интересно, есть сорт такой? Название такого цветка ⁇ лук-батон ⁇ А, да, есть реально лу, в реальной жизни. Рот-лук. Так, а я предлагаю тем и пойти на тот самый железный остров. Поэтому я сейчас в данный момент это и сделаю. Так, ребята, я уже дошел до того самого острова. И сейчас будем делать штуки. А, и еще. Как думаете, что-то... Да я сказал, там алмазный <связанный> блок был. В Чего ты мне не сказал? <связанный> Просто <за> такой... <связанный> <связанный> Это называется... Образ э, мертвого утепления. <связанный> При чём загад... Кстати, по почему... Ты зачем выпустил овец? Да убежали. Ну, убежала одна. Все, Давай спать. <связанный> Давайте. Эх, шестой день, как говорится. Что Я ж, ребята, не... с, уже идет седьмой день, воскресенья, как говорится. Ну, по Майнкрафтовским меркам. Если мы начинали, конечно, с понедельника. Ну, короче, вы поняли. И, в общем-то, уже седьмой день. И посмотрите, сколько мы уже островов облутали. То есть, по сути, раз, два, три, одиннадцать. Нет, двенадцать островов, офигеть, просто. Это только седьмой день, а уже 12 островов. Я не знаю, что я буду делать дальше следующие условия. Но не знаю. Посмотрим. Возможно, я моды скачаю какие-нибудь. О, там же узрить есть. Но я себе сначала железку сделаю. Я пока не сделаю себе железку, я не успокоюсь. И вот так вот. Все, вот это я, конечно, да. Вот это я красавец. Пойдем. А теперь. А, подожди, нам сначала надо опять накопать камень. Так, все, пойдем строиться. Кто не строится, тот лох. <связывая> что случилось? Ты упал? <связывая> <связывая> Нет, за да что ты, лук? Слук, ба... Короче, ты понял. <связывая> Я не могу назвать этот нормальный цветок. Это не цветок. Это лук. Это лук? На батуте, что ли, получается? <связывая> <связывая> Здравствуйте. Так, а что у нас тут? Оооо. <связывая> Есть ты новый бы, хавчик. Посмотрел, посмотрел бы, что, я что ты натворил? <соценно> нет, <соценно> что ты натворил? Я упал, от этого даже. <соценно> ты весь сбли... брио, нет. Объясни мне, зачем столько нам запасанок. На да <связываю> <связываю> кстати, я там уже был и знаю, что, у меня для тебя есть подарок. Вот ты хотел себе вкуснять эту. На, поучай. Кстати, а зачем ты побежал еще копать железо, если у меня было 40 штук железа? И, а, ух, о, изумруд, кстати. И алмазы. О! Прикольно, на этом острове алмазы, оказывается, были. Полный сет. Смотри, кстати, тут тортик Интересно, откуда же он появился? М -м -м. Какой? Не голоден. Я тоже не голоден Что ж, седьмой день Вся, я думаю, можно заканчивать Ладно, что ж, ребята, я думаю, на этом можно заканчивать Да, мы, кстати, опять не побыли в этом острове К сожалению Все, ж, ребята, надеюсь, вам понравилось данное видео Если так, стоп! Я же знаю, что я сейчас сделаю вот так <смех> <смех> <смех> Ребят, надеюсь, вам понравилось данное видео Если так, то обязательно ставьте лайк Также подписывайтесь на мой канал С вами был сегодня мистер дефект, блек Всем удачи желаю, ребята А также, всем пока Все, насчет три. начинаю Раз, два, три И всем очень привет, дорогие мои друзья Меня зовут мистер дефект И сегодня добро пожаловать на скайбок. Вторая серия. Надеюсь, вам понравится, ребята, данное видео. Вам очень сильно зашла первая часть.